Всем привет! Компания на газу. Приехал очередной автомобиль Газель Next Абсолютно новый Пропановый И сразу же ставит метан То есть вот, мы, вот здесь станет баллон один Второго типа Пропан сразу же убирается полностью Спросили у клиента, как так получилось. Он говорит, машин в наличии, чисто бензиновых не было. Ему на эту дали скидку, и поэтому вот так. Взял абсолютно новый пропан. Пропановый заводской газель. И приехал к нам на переделку на мета. Форсунки демонтируются, уже демонтировались. Омвел лайт мы поставим Омвел джемини, сюда более производительные просунки редуктор Омвел пропановый, HP стоит начали демонтировать и вот такой нюанс, трубочка а, задели и она прям выпала сразу же, гайка осталась на месте с, с муфточкой а трубка выпала не обжато было, то есть, соответственно, если бы он включил газ, скорее всего, тут утечка газа бы сразу была, это вот заводская установка. так как бы редуктор демонтируется, метановый редуктор встанем, поставим на это же самое место, форсунки сюда же поставим. И машина останется двухтопливной. Клиенту предлагали сделать трехтопливную, как уже делали, но, говорит, пропан не надо ему вот а так абсолютно новый автомобиль кнопка пропановая соответственно останется на месте стоять ее нажимать не надо будет вообще трогать а это уже клиент нам пометил вот здесь будет кнопка наша газовая метановая сейчас работу выполнен и покажем что получилось все, закончили монтаж. Вот кнопочка встала. Электроника OMWELL NEW DREAM. Так. Заправочное устройство Эмер. Редуктор снизу. Форсунки OMWELL GEMINI. Штатные разъемчики остались здесь и блок управления вот, рядом с аккумулятором вот бензиновый блок, вот газовый блок баллон метановый на данный момент одна штука на 90 литров запас хода будет небольшой клиенту это все объяснили клиент получит метановую карточку ой метановую карточку от Газпрома на 48 тысяч рублей субсидии он в любом случае все расходует, скидку максимально получает. И если ему запас хода не будет хватать, он всегда сможет поставить там 1, 2, 3, 5, сколько баллонов еще. То есть изначально ну, максимально дешево он ставит и карточкой перекрывает всю установку. Вот такой вот монтаж. Как говорил, то есть можно пропан оставить, если кому-то интересно, то можно пропан оставить. Если есть вопросы, оставляйте под видео. Всем пока.